Оболочники – подтип морских хордовых животных. К оболочникам относятся апендикулярии, асцидии, пиросомы, сальпы и бочоночники. Тело заключено в оболочку тунику, отсюда другое название – туникаты. Хорда имеется лишь в личиночном состоянии, а у аппендикулярий – у взрослых форм. Насчитывается около 1500 видов, распространены широко. Асцидии – один из трех классов под типа оболочников. Встречаются асцидии во всех морях. Насчитывается около 1500 видов. Обычно ведут сидячий образ жизни, прикрепляясь к дну. Имеются одиночные, высотой до 50 сантиметров, и колониальные формы. Окраска обычно тусклая, но некоторые тропические формы очень яркие. Свободно плавающие колониальные асцидии, пиросомы обладает способностью излучать яркий свет. Тело асцидии покрыто выделяемой эпителием защитной оболочкой, туникой. На переднем конце тела находится рот, сбоку от него анальное отверстие. Глотка пронизана жаберными щелями, открывающимися в две околожаберные полости. Все асцидии, гермафродиты, то есть у каждой особи функционируют и яичники, и семенники. Из яиц вылупляются личинки, напоминающие головастиков, и совершенно не похожи на взрослую особь. Присутствие у них внутреннего зачатка скелета в виде хорды, а также некоторые другие признаки свидетельствуют о родстве асцидий с позвоночными. Личинки свободно плавают всего несколько дней, а затем прикрепляются к субстрату, претерпевает метаморфоз и переходят к сидячему образу жизни. Многие асцидии способны размножаться почкованием.